Так, всем привет! Приступили мы к монтажу проводки вариатора опережения зажигания компании Европа ГАЗ называется EG-Dynamic Будем мы подключать сейчас провод к датчику положения коленвала На автомобилях семейства ВАЗ Датчик положения коленвала находится со стороны ремня ГРМ На маслонасосе Там внизу Вот его разъем Сейчас будем в разрыв проводов подключать вариатор опережения зажигания. Так, вот мы зачистили провода. Данные провода идут от блока управления на датчик положения коленвала. Как мы видим, провод экранированный. Это делается для того, чтобы избежать помех, которые могут повлиять на работу датчика. От блока EG-Dynamic тоже выходит экранированный провод. Экран довольно-таки серьезный у него. И да, провод очень липкий. Он обмотан весь тропичной изолентой. Пришлось оттирать немножко вот этого кабеля растворителем от клея, потому что взять его в руки было невозможно. Сейчас мы будем соединять э, разъем к двум проводам от блока EG-Dynamic. Мы прикрутим разъем, ко второму прикрутим провода от блока. Так, подключила датчик положения коленвала, сейчас... Э, Проверим, правильно ли мы смонтировали проводку датчику положения коленвала. Попробуем запустить двигатель. Так, как мы видим, двигатель работает. Продолжаем монтаж. Сейчас будем подключать синий провод от EG-Dynamic к проводке газового мап сенсора. Датчик у нас АЕБ непроходной 0.25. Сигнал разрежения у нас идет по коричневому проводу. Подключаться будем именно к нему. Подключились мы к газовому мап-сенсору. Сейчас будем подключать провод к сигнальному контакту датчика положения друсельной заслонки. Для владельца автоваза сигнальный провод у нас синий-оранжевый подключаться будем к нему сейчас будем подключать розовый провод это у нас провод активации вариатора опережения зажигания подключать мы будем к управляющему клапану, проводу газового клапана так к газовому клапану мы подключили провод активации вариатора осталось нам подключить только плюс дымка зажигания и массу вот собственно закончился монтаж вариатора опережения зажигания Европа ГАЗ ДИНАМИК Масса подключил к шпильке на щитке моторном Я всегда подключаю массу на кузов Сейчас объясню почему Плюс зажигание мы взяли от главного реле так. Ну и собственно почему я подключаю массу на кузов Будь то ГБО, вот как вы можете обратить внимание, у меня на минусовой клемме аккумулятора нету ни одного доп-устройства. Все потому, что если будет плохой контакт на минусовом проводе от аккумулятора до кузова, вся нагрузка бортовой сети пойдет по пути малейшего сопротивления, то есть через то устройство, которое будет прикручено ближе к клеме. поэтому может выйти из строя как газовый блок так и вариатор и все остальные дополнительные устройства никогда не подключайте минусовые провода на клемму аккумулятора старайтесь всегда это монтировать на кузов как в нашем случае